«Мой дом, моя крепость» гласит старая английская поговорка, и разумеется, вы все ее знаете. Однако почему-то кажется, что крепость должна быть обязательно каменной, и большой дом не построить из другого материала. Однако это не совсем так. Оказывается, большой дом можно построить даже из дерева, при том не затрачивая особо больших материалов. Итак, с вами вновь программа «Строить и перестроить», и мы продолжаем разговор об энергоэффективных домах. Итак, мы начинаем. Наши постоянные зрители, наверное, уже заметили, что мы обращаем особое внимание на строительство энергоэффективных и экологических домов. Оно и понятно. Среди многообразия различных материалов и технологий эти постройки выгодно отличаются простотой, экологичностью, доступностью широкому слою населения. Итак, на этом объекте уже возведен каркас всего дома, а внутрь фундамента просыпана пеностекольная крошка. Здесь она играет двойную роль – теплоаккумулятора и утеплителя. Вместе с нашим постоянным экспертом Андреем Курошевым мы исследовали каждый сантиметр этого строения. Обратили внимание на материалы, которые здесь применяются, в частности на солому, которая будет заложена внутрь. Также весьма интересной нам показалось и все строение каркаса. На первый взгляд это весьма хрупкая конструкция, однако на самом деле она ни в чем не уступает по своим несущим качествам и эйфелевой башне. Осмотрев будущий дом, я решил побеседовать с автором подмосковного чуда Анатолием Наденым. Анатолий Васильевич, ну вот сейчас наши телезрители посмотрели, да, вот на ваше строение, посмотрели, как здесь что сделано. Давайте, давайте, теперь давайте поговорим уже о технологии, вообще, да, да, что здесь сделано. То есть, вот здесь я вижу, здесь есть э, крошка, да. Да, это пеностекло, только э, дробленка. Угу. Да, это те отходы от пеностекла, от изготовления блоков пеностекла mm -hmm. ну, Мы сюда используем их как запной материал. Он дешевле намного, чем пеноблок. Поэтому мы его используем как для удешевления строительства. А теплоэффективность его ну, приблизительно соизмерима с пеноблоком. А вот на какую глубину? То есть он засыпан вот на этой глубину, да? Нет, он засыпан еще глубже, Еще на, на, на, на метр приблизительно в землю. Угу. А зачем так глубоко да. засыпать? Ну, чтобы термоизолировать весь дом от э, внешнего проникновения холода. Угу. То есть, чтобы вот отсюда, условно говоря, холод не заходил уже да, внутрь да, дома. Да. Да? Здесь еще сделана термоотмостка, где-то около полутора метров, тоже так же вот засыпана. Здесь, да, засыпана? Под, под, вот где да, мы стоим, условно Где даже. мы стоим на этом месте, засыпана тоже так же. Угу. С последующей гидроизоляцией и отводом от э, поверхностных под в, ну, в дренажный канал. Да, дальше уже. Это все для того, чтобы под, под, поддомное, скажем, пространство было все э, теплым, теп, не теплым, а сухим. Сухим, да-да-да, это такая. Да. Оно должно быть сухим, только тогда мы получаем отсутствие промерзания, угу. облегченный фундамент и хорошую, как аккумулирующую емкость грунтовую внутри дома. Угу. Вот, а скажи, пожалуйста, а вот, с какой, вот как вы, вот здесь уже мы видим, да, вот здесь стены, собственно говоря, да. возводятся, да, уже дальше? да. Да, да. да. Каким, как они вот стоят непосредственно вот э, на этом основании, да, вот как, просто они поставлены и все, или нет то прибито, здесь, еще вот, как -то Да, там? да, здесь мы закладываем внутрь э, прикладки э, стенки, закладываем шпильки, угу. на которые при, прикручиваем вот этот э, брус, угу. а на а этот уже прибиваем просто в, гвоздями. гвоздями, или можно, можно саморезами. Давай, знаю, да, да? Это что кому нравится. Здесь особой прочности не требуется. Здесь как бы Брус делает базу дома. Угу. И тогда нам не нужно выравнивать элементы все. Мы по этой базе выставляем их. Они сразу же на, угу. а, имеют одну плоскость. Поэтому тут для а облегчения вы... монтажа, скажем так. Ага. А за счет чего? Вот, как вы добиваетесь прочности вообще всей конструкции? Ведь на вид, в принципе, да, вот, с любительской точки зрения, кажется, что она вот она... Ну, вот не то чтобы хрупкая, но вот каким образом действительно вы добиваетесь того, чтобы вот эта вся конструкция, она абсолютно ровная и хорошо стояла? Ну, вы видите, мы же здесь делаем, применяем два элемента в конструкцию, как бы э, тавровую балку делаем. Uh -huh. То есть она снаружи это удерживает как бы от этого, в этой плоскости, uh -huh. а сюда удерживает в этой плоскости. Плюс мы же два э, каркаса, вот он внутренний и uh -huh. наружный. Потом они еще, здесь связей пока нет. Но не будем, будут. они будут связи через каждых 50 сантиметров. Так получается у нас целая ферма. А, толщина этой фермы 60 сантиметров. Угу. То есть разнос. Поэтому жесткость получается такой каркаса выше, чем даже у металлического. Угу. А ну, ну, вот здесь э, вот эти будут из чего сделаны? Из так? дерева тоже. Из деревянные, да, да тоже? Да. А та, сечение их мы подбираем такое, чтобы они оказывали минимальную теплопроводность. Э, ну, как бы... Минимизировали мостики холода Поэтому uh -huh. можно было применить стеклопластик Углевый стеклопластик. Тогда uh -huh. было бы еще лучше Но он очень дорогой Поэтому мы применяем дерево ну, Где-то 15 да. мм на 50 Здесь достаточно таких пластинок но Их 6 штук по высоте будет всей. И это удерживает очень хорошо Угу, тем более выпасть. Жесткость, жесткость получается ну, как, выше расчетной на, на порядок. На порядок. Хорошо. Ну пойдемте дальше. Вот э, непосредственно там я вижу, что солома. Да, вот мы говорили с лицам, что здесь э, солома укладывается, да. Теперь давайте. Попробуем, что ли, вы покажете, как именно, в каком порядке, что здесь будет уложено. Ну вот мы можем продемонстрировать ну, один, один блок соломенный положен. Угу. Он, конечно, не совсем так положен, как уже будет лежать э, в действительности, но э, приблизительно так. Эта поверхность за, за, зашивается. Так. Так. К нему а уклад... чем зашивается? зашивается можно асбестосментным листом, можно деревом, можно чем угодно. То есть с прокладкой гидроизолирующей пленки. Если не асбестосментным листом, то тогда прокладываем гидроизолирующую пленку, деревом черновую зашивку делаем деревянную, укладываем плотно блок, с той стороны повторяем то же самое. Mm -hmm. И потом мы ошиваем чистую зашивку здесь и чистую зашивку то там. То есть, смотрите, вот э, у нас блок, да, вот этот лежит внутри, да, то есть непосредственно вот здесь, условно да, говоря, да, да? да? Внутри. Это один блок. А второй блок лежит еще и снай уже как бы получилось. Ну, не вот они будут так вот, как сейчас лежат. А, вот, вот то есть вот да, строго так, вот так, вот, только обрезано, да, условно говоря, да, сделано а, как-то. Да. Только будет более аккуратно уложено. Да, да сжатым, то есть. Будет, да, да, абсолютно? Вот, да. Чтобы не было, то есть никакого там воздуха и так далее ничего не должно быть, да? Да. Он должен плотно быть между двумя стенками зажат. Угу. Понятно, хорошо. А и лист, но он одновременно, вы говорили, что он, он, гидроизоляция он и гидроизоляция может пригодить. гидроизолирующую функцию. Тогда, тогда уже снаружи гидроизоляция пленка не требуется. Изнутри нужно будет. Угу. Понятно. Ну что ж, давайте теперь пройдем внутрь уже непосредственно дома, да? да. Давайте обойдем, посмотрим, и там уже поговорим, что сделано внутри. Внутри здания насыпано невероятное количество песка, однако в одном месте, так же как и в фундаментных стенах, в северном углу заложена пеностекольная крошка. Кроме того, в центре помещения расположено основание для так называемой системы «Очаг», которая и станет тепловым сердцем дома. Однако пока Анатолий Васильевич не хотел раскрывать секреты этой системы, до того, как она будет приведена в состояние полной готовности – я не стал настаивать, ведь говорить о преимуществах того или иного оборудования можно только в том случае, если мы можем продемонстрировать его в действии. Василич, ну скажите, пожалуйста, вот зачем, в принципе, вообще вот было засыпать вот сюда вообще весь этот грунт? Вот какую вот цель вы преследовали, чтобы засыпать? Неужели нельзя было просто как бы оставить не, и просто обы, обы, и все, об, обычно, обычно делают подпольное пространство пустым да, да. В воздухе больше там ничего и. нет. Ну, у нас грунт остается, мы его используем. Ну, это не с целью того, чтобы использовать просто грунт, так как мы этот грунт используем в качестве э, аккумулирующей емкости э, для тепла угу. закачивая сюда тепло солнечной энергии то есть э, от солнышка и закачивая избыточное тепло во время э, топки печей мы таким образом его оставляем в запасе угу. ну, это неделя так, ну суточный недельный так ну до месяца можно будет таким образом саккумулировать излишнюю избыточную энергию тогда как она она есть днем Солнца бывает много, особенно осенью весной. Эта энергия излишняя в доме. Мы его закачиваем сюда. А ночью, или в те дни, которые холодные, она отсюда как бы возвращается. То есть получается, что закачиваем именно в грунт, да? И да. грунт потом сам отдает. То есть да. грунт является аккумулятором. получается, самым, да? пол да? здесь, вот их сейчас полы подогревают, специально делают системы для обогрева полов. Наш пол, конечно, не будет до температуры 22 24 градуса нагрет. но он будет все равно теплее, чем в обычном доме. Теплее того, что, закачано а потому, что там закачано тепло избыточное, то есть оно э, излишнее в тот момент, когда оно излишнее, угу. но оно будет как раз э, пополняющим, дополняющим обычную систему отопления в то время, когда его не хватает. Таким образом, мы имеем ну, как бы дармовую энергию, угу. которую, которая рационально используется, рационально используется в, в доме. И при этом мы не несем никаких затрат. То есть тот же самый грунт, который мы выбрасывают обычно, мы его возвращаем сюда, ни, ни, ни, средства никакие не платятся за это. Только, да. только переместить с одного места в другое и упорядочить его. Ну конечно, Больше это очень нужно. так. Да. Да. Ну вот скажи пожалуйста, а вот там э, мы видим, что здесь, там тоже такая есть э, пеностекольная крошка. С какой целью там вы ее используете? А, да, да, мы же видите, что здесь вот вход э, в подвал или погреб. погреб да, Следовательно, в погребе должна быть минусовая или хотя бы нулевая температура. Mm -hmm. Ну и чтобы не нагревать через пол э, погреб, мы его термоизолируем. Те, э, погреб термоизолирован полностью от дома. Э, от тепла. То есть и... От тепла. Мы не ага. от холода его земли а именно от тепла, чтобы там сохранить холод. Потому как северная сторона открыта. Угу. Там промораживается грунт, северная сторона э, достаточно есть, а там холодная. там отмостка есть? Вот там уже? отмостка есть, но там не термоизолированная отмостка. Не термо, там обычная термоотмостка есть, по, обычному, по, обычному, да, по обычным домам. Поэтому этот угол наиболее холодный в доме, угу. а от собственно аккумулятора теплового он изолирован. И, конечно, благодаря хорошему утеплению и аккумулятивной системе распределения тепловой энергии, летом в этом доме будет ощущаться приятная прохлада. Как мы уже отмечали, в качестве утеплителя здесь используется солома которые складируются прямо под открытым небом в специальных стогах. Однако стога эти не совсем обычные. Весь утепляющий материал отформован и приведен в полную боевую готовность. Основным плюсом этого утеплителя, помимо экологических факторов, конечно, является стоимость. Понятно, что солома стоит в разы дешевле, чем, например, экструдированный пенополистирол. Анатолий Васильевич, ну вот здесь я вижу солому, о которой мы говорили только что, стоя возле стеночки, да? Ну вот, скажите, пожалуйста, ну, а почему именно вы решили использовать, во-первых, солому, этот материал, да? Какими положительными свойствами обладает солома? Ну, солома и вообще растительные трубчатые такие вот, как у соломы стебли, они же, это тот же самый утеплитель, то есть законсервированный воздух, законсервированный воздух в этих трубочках. То есть мы получаем такой же пористый материал, как и, допустим, пенопласт. Угу. Но только пенопласт – это вредный материал, угу. а это растительное происхождение материала. И энергетика соломы, она практически совместима с энергетикой человека. Поэтому, применяя солому, которую сейчас в массовом порядке сжигают, ну хорошо, в Подмосковье грибники частично берут ее, а так на юге России она вся сжигается то ее можно просто использовать в качестве строительного материала, в качестве утеплителя. Если ее по определенной технологии приготовить, то она может сама самонесущей быть, и несущей даже может быть. Но это надо открывать такие производства, технологии эти разработанные. Ну вот а с точки зрения пожаробезопасности вообще, да? То есть у нас деревянный дом, у нас солома, в принципе все это, все знают, что это, это легко это, горит. Это, это так обывательское такое представление. Солома спрессованная, спрессованная без принудительной подачи, ну скажем так, кислорода не горит. Нет, туда эти возьмем обычную ситуацию, самая обычная ситуация. Да? Э, в доме начался пожар. Начали гореть там сначала шторы, за шторами деревянные стены и пошло дальше. Ну и дом сгорел. Все. Все. И, и все дома горят также, и кирпичные. Также шторы загораются, сгорают. Но там, там, там люди быстрее гибнут, потому что там пластик. А она, они гибнут не от того, что там сгорели, люди сгорели, а от того, что задохнулись. Ну, что нам тогда выгоднее? Человек останется живой, выберется из дома, а дом сгорит, или он умрет, и, а дом останется целым. Но мне кажется, выходнее используется дом сгорит, чем, чем, чем человек погибнет. Угу. Ну возьмем такую практическую вещь, вот человек захотел и использовать именно это как этот материал как утеплитель, солому, да? Где он может ее взять? Вот так вот просто. Вот, как? Потому что ее как-то надо каким-то, я вижу, здесь особым способом вязать там, да. сноповать еще. Вот как это, кто этим вообще может заняться, как вот человека куда может? Технология взять? уборки сена была, то есть соломы была, и, и оборудования у нас выпускалось очень много. По, по такой технологии, вот, то есть по кубической да. Сейчас в силу того, что э, начали э, убирать солому рулонами То есть это более дешевый способ уборки то, конечно, об этом немножко забывает. Но мы находим то оборудование, которое делается сейчас в Белоруссии, продолжается выпускать в Германии, которое штампует эти блоки без всяких проблем. Только нужно находить хозяйство, которое еще продолжает выращивать рожь, потому что самое лучшее из всех по всем качествам солома это Ржаная Рожиная. Да, пшеничная она тоже годится, но это уже будет немножко, как бы по пожаростойкости, это превосходит все виды соломы. Одна солома есть. Рисовая mm -hmm. и это это две, два вида соломы, которая может полностью без всяких ограничений применяться в строительстве. Андрей, вот я только что поговорил с конструктором этого дома, нашим старым знакомым Анатолием Васильевичем Наденым. Он рассказал, что здесь закладывается солома, такой деревянный дом. И сегодня нам пришло письмо, представляете, именно по теме нашей программы. Вот э, утром я залез в ящик, и письмо нам написал э, Сергей Камлишин. Угу. Вот что пишет нам Сергей. Здравствуйте, уважаемая редакция. Этим летом начали строить одноэтажную дачу из кирпича, в которой собираемся жить и зимой. Вопрос. Вопрос. Как следует настилать пол первого этажа, подвального помещения нет, чтобы он не пропускал тепло из дома. В литературе описывается несколько вариантов. Хотелось бы знать мнение специалистов из рубрики Строить не перестроить. С уважением, Сергей Камлишин. Угу. Ну что ж, Андрей, вот, собственно говоря, вы наш специалист нашей программы Строить не перестроить. И ваше мнение хотели бы знать телезрителей, о чем я вам и сообщаю. Вот, как правило, если в домах что кирпичных, что деревянных делают перекрытие из э, э, бруса. Угу. Вот. Его, конечно, утепляют там, либо керамзитом, либо еще какими-то другими материалами. Но на самом деле э, в такой конструкции у нас обязательно должно быть вентилируемое подполье. То есть, вот э, каким бы ни был сделан фундамент, обычно вот в таком каменном, если каменный дом, в фундаменте делаются окошки вот, именно для того, чтобы вот этот брус который там находится между землей и, собственно, жилым помещением, угу. он у нас был сухим. То угу. есть не загнивал. Э, чтобы пол, в конце концов, да, не что, загнил. Чтобы он не загнил и, и, не, не и не провалился. Но таким образом получается, что мы э, как бы подвешиваем жилое помещение в воздухе целиком. То есть угу. стены у нас находятся зимой в морозном воздухе. И пол у нас тоже находится в таком же самом морозном воздухе. Угу. Таким образом, вот такой подвешенный дом Такое подвешенное помещение нужно утеплять со всех сторон, к сожалению, и со стороны пола даже еще сильнее, чем со стороны, допустим, стен. Получается, что дом у нас стоит как бы над холодным местом. Над холодным зимой, потому <сёк> что у нас дует снег и морозный ветер. И над холодным летом, потому что вот здесь грунт у нас прогревается солнцем, <сёк> а вот там под домом у нас грунт не ничем солнцем. прогреваться не будет. Он в лучшем случае будет прогреваться воздухом таким же самым, там <сёк> нагретым. Вот таким образом мы теряем то преимущество, что дом у нас стоит на земле. И вот здесь как раз мы видим яркий пример того, как на самом деле следует использовать землю и тепло земли для того, чтобы оно, вот это тепло земли, даже не то, что тепло, например. Я имею в виду, что земля в данном случае будет стабилизировать температуру дома, помещения, она будет стабилизировать микроклимат. Не значит, что из нее там будет какое-то либо тепло либо холод. Это значит, что она будет постоянно поддерживать температуру на каком-то определенном уровне. Вот в данном случае э, не будет никакого утепления земли от помещения. То есть будет сделана, конечно, стяжка, угу. вот там положены полы какие-то, но собственно утеплитель применен не будет, поскольку утеплитель у нас вот здесь уже применен в фундаменте. Но это не беда. Дело в том, что любой фундамент можно утеплить снаружи. Вот Таким образом можно утеплить снаружи здесь фундамент. Угу. Здесь он просто конструктивно утеплен внутри. Вот такая конструкция. Такая конструкция. И вот люди скажут, ну как же, у нас постоянно, если вот мы не сделаем таких сложных систем подогрева земли, у нас постоянно в землю будет уходить как бы тепло. С одной стороны, с первого взгляда это так. Но на самом деле, в конце концов, вот дом естественным образом прогревает некую зону, под домом, тем более, если, допустим, будет утеплен еще дом вокруг по отмостке. И земля, она, как бы, вот этот уход, уход тепла, он стабилизируется на каком-то определенном уровне. И практически, как бы, тепло вот, больше не уходит в землю. Это вот эффект пещеры. Поэтому, вот, на самом деле, первое, я бы посоветовал сделать этому товарищу, вот, поступить таким же образом, как поступил Анатолий Васильевич, заложить внутренность дома грунтом, вот, засыпать песком и утеплить фундамент снаружи, и, если есть возможность, землю снаружи. И таким образом сделать там стяжку бетонную, никаких не делать деревянных лак, он получает другое качество уже. Вот. Ну, плюс еще, конечно, можно, если уж так есть сомнения, что будет холодно, подложить туда какой-то утеплитель. Итак, дорогие друзья, сегодня мы убедились, как можно из доступных и простых материалов сделать качественный, теплый и надежный дом. А в следующий раз, когда автор дома пригласит нас еще раз посмотреть, как он сделал крышу, мы убедимся, как в этом доме будет оригинально. Совершенно необычно, сделано не менее теплое, с очень хорошими несущими способностями крыша. Это будет необычная конструкция, и мы сюда обязательно вернемся. Ну что ж, а тем временем нам уже пора уезжать. Конечно, с этим объектом мы не прощаемся, но нас ждут другие не менее интересные строительные площадки. Ну что ж, путь! Путь! Удачной стройки!